Добро пожаловать на мой канал Картавый Company. И сегодня мы с вами продолжим прохождение по игре Лейс Fair 2. Итак, друзья, в прошлый раз мы остановились на этом месте. И я предлагаю продолжить прохождение по этой игре, потому что я люблю заканчивать начатое дело. Если я начал то уж я закончу. Если даже у меня на канале будет всего лишь один просмотр, я буду продолжать строчить видео, дабы увеличить свои какие-то возможности. Так вот, давайте сейчас немного прервусь, и мы с вами продолжим. проверить все. Да, все нормально, и мы с вами продолжим. ты do не делай этого do не делай этого так, может мы не будем делать этого ага. я хочу Я не успел, что ли, я не пойму? What do you do? Что случилось? Так? Надо понять все происходящее. Потому что я лично ничего не понял. Видимо, мы погибли. Мы это все слушали. Что за хрень? Мамочка, что происходит? Получился такой ремикс сон Ага, и появилась замечательная дверь. Плачет, поет, и нет, я совсем не умер, походу, я пришел в другую сумасшедшую. Сумас... Кто ты? Сумасшедшие виды. Просто вот у меня ощущение, он вот, до сих пор ну, некоторые вещи не должны существовать, не должны быть broken. сломаны. выше нос вот right. все в порядке да не ранили не обидели really ничего такого не случилось надо быть просто осторожнее взорвали мы этот ящик. И куда вы скажете идти? Пытаемся понять. Крыто. Реально прохождение, потому что кроме открытой двери я здесь ничего практически не делал. Но все равно, как, как мне кажется, несмотря на хейт этой игры, может быть, да, первая часть была лучше, но здесь ничего нет. Что есть? Тоже ничего. И ящики. Куда дальше да вот здесь мы забыли кое-что взять Why am I the one? почему всегда я еще что-то почему тебя не было рядом You Почему ты меня не защитил? Почему ты позволил этому монстру? <говорил> Пустое место никакой пользы Ненавижу тебя. Здесь точно ничего нет. И теперь дверь у нас открылась, да? Как я и думал. мама выйти бы оттуда живым подожди подожди подожди дай дай мифа по... я видел вот здесь что-то но происходит? Mm -hmm. же драматизм в игре а ничего не бывает всякое и плохое я все еще здесь это не конец боль пройдет шрама затянутся меня прям заставляют поворачиваться сюда Влево, не вправо я не могу посмотреть. Там же секрет. Окей, давайте устанем. Попробуем пройти здесь. Вверх тоже как. В чем же загадка? вообще никак не назад В чем же загадка здесь пройти никак странная штука здесь же должен какой-то быть выход отсюда, но я не пойму не дает он мне назад почему-то повернуться я должен на это смотреть В чем, в чем загадка? Вот и я лично так не понимаю. Так, наверх нельзя, в бок нельзя. Но здесь никак не пройти. Вперед тоже не пройти. Мы слишком слишком много рук. Ага. From... Угу. Вроде бы понял, но ничего не понял. Здесь вроде нету взаимодействия никакого. Здесь нужно разрушить все манекены. А как? мне не показывают им образом я их разрушу взаимодействие нужно провести Опс. разрушить? А каким образом я их разрушил? У меня нет ни автомата, ничего! кипал ламя сожжет до тла Ну и что дальше так все легко. Так все легко и просто. Я думаю, будет поинтереснее немножко. Гляни на нее. У нее вся жизнь впереди. Продлится Just она minutes. на годы и You're считанные saying... минуты безумия. Ты не слышишь <свист> беседы, <свист> которые я веду? Нет взаимодействия никакого. Значит, мы идем вперед. Так, а что дальше? Вау. Добро пожаловать в другой мир. Мир страха маяка. Письма должны посмотреть, осмотреться. Зима, холод и... Что-то я нашел. Почему ты позволил этому монстру? Что-то я вот сюда должен... Ну, найти сердце, да, похоже? Сердце. Сердце, сердце, ты не плачь. где ты находишься у меня. Все манекены пощупал? и но можно искать. Какой-то манекен из них прежде всего должен. Я же нашел сердце. И должен.. Понимаю. Опять я не понимаю вот этот луч света должен совпасть Ничего не понимаю, но очень интересно Как же их разрушить Тряпка Да, они все же разрушаются Размазня Ничтожество. Кто так долго? ненавижу тебя ключ Там. вот здесь мы входим в какое-то перемещение опять зоны или что-то того вроде пока не понимаю это толп какой здесь у нас есть лестники подняться мы застряли я не понял дорога куда дорога нас привела один цветочек такие такая интересная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 мы еще и упали ну пойдемте аним движемся ли мы к разгадке я совершенно не знаю сколько здесь глав сколько частей но Однозначно мне вот, вот этот, знаете, хладнокровие, каким-то образом нравится. We were meant to live Мы должны были жить вечно. Уэй. Какое интересно, давайте откроем. Я буду. Что дальше? Можно ли дальше это открыть? I will be forever. Я буду жить вечно Давайте попробуем с той стороны пройти еще разочек Посмотрим? I will be. Я буду! он будет быть вечно I will. так что-то мы еще взяли ключ вечная, вечная мечта. мечта вечная рана вечно ты не ну, же есть за ключи а не отсюда но мы же мы же откуда же это слышишь живый мир набухает от прилива он несет в крови профли это либо не сопротивляйся и не собирался мы тонем мы тонем не приближайся к этому не Пламени его нельзя укротить, его нельзя починить, он никогда не станет своим Ты меня ужёшь. Поди к этому безумному пламени, он не для тебя. Не даст кое-рук моя. У нас один путь. Горит душа, разрывается на И ты решаешь идти дальше, Она тебе не достанется. И когда не достанется? Так, давайте дальше. Здесь что-то такое интересненькое у нас. Лили, прошу, вернись. Ты мне нужна. Ой, привет. А, меня зовут Джеймс, а тебя. я зовут Вадим. А тебя? Джеймс, да, вроде бы. Джеймс, что здесь произошло? Объясни мне, пожалуйста. Я не понимаю. Вот я играю в игру, но понимаю, что здесь произошло. Какой тоской душа не снижена. быть стойким нас заставляет времена. Мы уже столько прошли, но до сих пор мы не поняли, что здесь происходит и куда нам вообще двигаться дальше. это интересно в плане сюжета очень интересно. Мне понравился понравилось многие хейтили эту игру, но мне понравилось здесь. Забавное имя. Поможешь отыскать мне сестру? Ну, я сделаю все, что возможно в моих силах, друг мой. Прежде чем отправиться на поиски твоей сестры, я должен посмотреть. Вау. Так, ну я понял, сейчас подождите я выйду где-нибудь здесь есть кодик какой-нибудь интересный кодик, либо где-нибудь вот здесь ага, куда то нету сверху Так, ладно, давайте искать код. Так, вот это может быть намек на код тоже. 866. Правильно. 8. Есть да, мы разгадали тайну здесь страшный звук, и странный звук забираем неизвестное, и вот здесь я видел. Проход Вправляюсь мозги нужно вправить чуваку походу Что мы там делаем еще я тонул учение дважды я первал не мог утолить голос My teeth are yours ты, мои Кинг, к твоим услугам вампир? да? вампир? похож на вампира то есть суперка Где пришли а не учу. значит мы там что-то не доделали с вами вот такое мы с вами пришли. сейчас будем пытаться найти что-то Вроде того... Я вроде бы ничего такого не вижу. На столе ничего нету. Здесь полки. И прочее. В общем, пойдемте еще разглянем. Здесь, наверное. Дверь должны либо открываться. Либо... О, здесь еще у нас ходик есть. ходик Так. Да, налево пойдешь. Насколько попадешь? Ее уже давно нет, боюсь, как бы I она. Я хотел, но она велела no, мне вернуться. Нет, it. перестань, It's это неправда. К сожалению, я, я Верно тебя разочарую, друг мой. Правда? Находимся в страшной игре. Здесь... скорее всего нам нужно рука а здесь черепа. череп нам нам да, слушать череп ковру мы делали с вами и череп давайте оставим И пойдем дальше вроде бы сделали все что нужно замочек не появится сейчас еще один момент ну вот здесь мы все с вами правильно сделали То, с каким боком я могу открыть эту вот крысу я не пойму Залишённые все благ, я поразил плачину пустоты, мой долг перед тобой будет выплачен, вот мой фунт мяса. Есть О, и таки. я нашел пещеру, где прятались дети, да, вот я так понимаю. Здесь вот и пещере прятались дети и... Здесь уже были. Помнили. Хотя возвращаться обратно. Запутали, мишки заплутали мишки заплутали прежде я бы уходить отсюда он-то ванной комнате мишки а вот и мишка да я это знал я действительно об этом не знал его вот здесь и то есть пустыни пучине стыда я никогда никого не прислуживал а ради себя я забуду гордость. Черт. здесь как-то открывается что-то вроде не показывает может здесь закрепно здесь я ничего никаких предметов не Утыкать. тыкать ведь вот эту дверь язык здесь тоже больше ничего нет а дверь то у нас закрыта елки-палки Ничего не понимаю. <связи> так. Так, в общем, я тут выяснил. Вернуться обратно. Давай игрушку. Где же ты, где там были? Мне нужно найти корабль, который здесь на здесь здесь по моему я не был. пойдешь очень о пойдешь а уж карный вид Я приго прихожу из пучины недовольствия. Я жажду близости. Что теперь, мамочка? И дальше куда нет, прохода нет Тут, это отсюда не можем и вот здесь есть? Вот, Ход, и здесь тоже у нас кое-что интересное. Отключили мы чувачка. Я дрейфую в пучине апатии. мои руками правит дьявол. Пусть они принесут пользу. Мне не жалко, если они принесут пользу, но... Тоже здесь а Как ваше настроение? Вам нравится эта игра или как? Мне лично впечатляет вот этот геймплей. Так, давайте вот сюда, наверное. Очень сильно впечатляет Это путешествие по неизведанному миру. Здесь нам. Одняться что ли надо? Я корабль видел, но здесь я тоже трогал эту. Right. Так friend. есть, это моя вина. Yes, да, я могу She ее спасти, on. она выживет вечно. Не пугайте, я сделаю все, что И я теперь капитан, капитан. Ага. Вот. Уявилась, и нас капитан Мы и вас вас и 7 с тобой с... через семь морей. Капитан Вадим Картел ведет вас. А Это страшно, страшно. Стреляем. Что дальше? Что? Что? что дальше? Так, покинуть я не могу. Оп, на этом моменте. ничего не понятно, но очень а, несколько раз на походу есть. И что? Я в слепую буду так идти. Долго еще одна пушечка. мы идем сюда сразу же. жим прям. душа возвращает долг. я ничего не вижу. где еще одна пушечка? вот она. вроде бы. вот она. сразу мы все обречены еще одна Только я. Forever. Навеки. встретились вновь. почти получилось она меня обманула она меня обманула она меня обманула ну а кто меня обманул? Я вообще ничего не понимаю, мальчик, She to me. She to me. о боже, а, девочки. Джим, мальчик побежал туда, так голова девочки. Здесь... Yes. мальчик сильно не вигит, а я старенький человек, мне 35 лет. Лили напивает. Так, мальчик, ты где? Лили, а что случится, что, -то, что -то плохое я тебя не найду? Слушай мой голос, охни его глубоко применять я всегда буду рядом с тобой Навеки? Так, ты лишь должен быть выход опять этот мальчик мальчик подожди Правильно. Что было неправильно, я все же не понял. Так и мы очнулись вновь в нашей комнатке но уже персонаж это был я когда мы встретимся вновь а, вот карточки которые я собрал мы здесь уже заплесневели смотрите как есть, я... Зачитаю, не... Пучина поглотила британский круизный лайнер Половина пассажиров пропала Сегодня ранним утром известие о том Что в Атлантическом океане затонул На и современнейший круизный лайнер Поразили как экспертов в области мореплавания Так и обывателей Первый же рейс оказался для судна последним. Трагедия произошла на пятую ночь плавания. В одном из машинных отделений начался пожар. Несмотря на усилия экипажа, огонь растворился по нижним палубам и стал причиной мощного взрыва. В котельном отделении пробившего корпус судна точность число пострадавших остается неизвестным. Всего на корабле было более тысячи пассажиров, членов экипажа. По последним оценкам, около половины из них погибло при пожаре или сгинула в пучине. Вот такая записочка у нас трагетичная. Драма-комедия, что-то у нас новое есть. Джеймс, я no. тебя обидел? Just... Just Просто не хочешь больше со мной говорить? I... I Нет, я не знаю, чего so, я хочу. Говорят, so, что и сияние звезда и правда so, могут быть uh, сбыться. Так, значит, тебе дорогие мечты, да. Мечты могут оставаться навеки. Так, еще одно послание мы послушали с вами. Вверх. Мы нашли, да? Давайте посмотрим пленочку, которую мы принесли с вами. Навеки. Бескрайнее море. Простриться до бесконечности. Беспокойное, ревущее, пугающее. Сколько лет он учился прятаться. Плыть по, по течению. Деваться воедино с пустотой. Но теперь воз возродилось пламя. И у меня больше нет. Выбора. И рано сдаваться И поздно вернуться Вечность снова смотрит на него Он, Он смотрит Он смотрит в ответ Друзья мои, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Мы направляемся на новую главу навсегда. Тем временем я хочу вас поблагодарить за просмотр и поставленный лайк. Спасибо всем за внимание, кто уделил времени этому видосу. Спасибо всем зрителям. Я очень благодарен, что вы меня смотрите. Я делаю и стараюсь ради вас всех жду с подписочкой на канале с жирным лайком и не забудьте оставить пару комментариев под этим роликом спасибо всем друзья